Друзья, расскажу вам об одном из моих самых любимых мест в Стамбуле. Это Флори Аквариум. Если вы едете с центра, скорее всего, если вы турист, то вы едете с центра. Это Мармарай метро высадитесь и прямым рейсом где-то там я вам э, картинку выставлю вы там посмотрите где-то 6 или 7 станций и до флора аквариум я советую есть просто а есть просто да флора а есть флора аквариум вы доезжаете там где флора аквариум тут есть вот очень прекрасный торговый центр большой огромный классный очень мне нравится вот тот выход видите за мной и оттуда вы выходите и попадаете прямо на берег. Прекрасно, я вам его тоже, сейчас тоже покажу. И в этом здании есть еще и сам аквариум. Тоже советую обязательно. Кроме как слова «прекрасный», ничего не могу добавить, но это маленький аквариум. Есть в Стамбуле два аквариума, маленький и большой. Большой аквариум построен на том, что в материках, э, как бы вот вы заходите в одно помещение, там идет материк определенный, там Африка, например, тоже э, расположена, но ну, создана, соответственно, этому э, признакам, э, климату, местоположению этого материка. В Африке там вам будет жарко, будут животные, соответственно, Африке. В Антарктиду заходите, а там уже все в белом. И там пингвинчики мои любимые прыгают. Вот. И так далее. Классно. А маленький аквариум тоже обалденный. Я даже не могу сказать, какой из них лучше, но вот... Ярче, я бы сказала, это маленький, маленький аквариум, потому что вы там проходите через разные места, очень много разных рыб вы видите, написание о них, даже акула там есть, если еще жива два года назад, я там последний раз была. И также там есть информация об каждой рыбке, разные животные есть, есть место и покушать, попить. И там самое романтическое, что нравится, вы проходите, а у вас вокруг получается аквариум и разные рыбки. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно на Флорию попадайте. Вот я вам прямо сейчас покажу. Вот вы выходите из этого торгового центра. Немножко сейчас долго будем выходить. И вот перед вами уже видите, какой прекрасный пейзаж. Пейзаж Манзара. Какой прекрасный пейзаж открывается. Вот, посмотрите. И тут безграничное море. Тут вокруг берега, сейчас пройдемся я вам тоже покажу. Там есть берег, правда камни, но на камнях можно посидеть, почитать, позагорать, что хотите. Вот и и тут вокруг всего этого пляжа есть разные кафешки, рестораны. Тут сравнительно дороговато, конечно, но все равно можно себе позволить иногда. Можно даже просто с собой взять и вот там на берегу сесть и там насладиться. Тут, кстати, даже есть вот такие ступеньки, они специально. Вот видите? как на стадионе. Не по ним ходить. Ходить мы ходим вот по этим. А вот эти ступеньки, чтобы именно посидеть. Поэтому не факт, что вам нужно, не обязательно, что вам нужно очень много ехать, чтобы сюда прийти, только на проезд. Оплатили, пришли, посидели, посмотрели, понасладились и ушли. И помните, долго. Немножечко сниму, лишь для того, чтобы передать вам атмосферу и разные вкусы. Вот кто-то здесь сидит, кто-то вон там сидит в ресторанчике, кто-то просто смотрит. Сейчас подойдем, мы тоже посмотрим. Вот, сейчас прям будем туда спускаться. Посмотрите, мы сейчас внизу сначала снизу еще вам покажу это мы вот оттуда спустились вот посмотрите и тут видите вокруг одни кафешки разные и вот тут есть или беговая дорожка на велосипеде можно классное место можно э, побегать снимать в аренду вот эти марты или же вот тут можно просто посидеть, видите, Бира, когда шутриж какой-то друг там сидит, товарищ. Вот, можете по этим камушкам просто полазить, посидеть, поглазеть на море, вспомнить Черкунйож, Карадинис, покрывцу Чюнбайрана. Тоже один из моих любимых стихов. Бьется Черное море, смотря на флаг турка ну вот, и сюда можно посетить весь день поэтому это одно из тех мест, с которыми хотела поделиться с вами но мы сейчас вон туда еще дальше пойдем и я вам тоже там сниму и там в конце еще ожидает вас Мараш тондур -Масы. о нем тоже расскажу Вот немножечко вам еще покажу, пока мы идем пешочком вокруг берега от остановки, которая называлась «Аквариум», «Флоре аквариум», до остановки, которая называется просто «Аквариум». Вот, глазеем на такую прекрасную картину. Там впереди еще пляж, кстати, есть. Ах, конечно, я забыла вам сказать, конечно же, это место для пикников. Ну, просто замечательно, идеальное место для отдыха. Хотите пляж? Пожалуйста. Вон там дальше покажу вам пляж. Хотите спортом заниматься? Пожалуйста. Хотите на чем-то покататься? Пожалуйста. Такие интересные вещи, что я в жизни не видела. Каждым годом все больше придумывают. Хотите пикник делать? Вот, пожалуйста. Вся вот эта правая часть от меня для вас, для пикника. Хотите детей развлечь? Вот. Таких мест для детей тоже много. И там еще впереди есть. Вон поэтому милости просим, как говорится. Вот мы уже дошли до пляжа, о котором я вам говорила ближе, но я не сильно не буду вам людей снимать не совсем одетых. <с> вот. Это мы уже дошли до со следующей остановки, которая называется просто Флоря. В принципе, это все об этом месте, которое я хотела сказать. И в конце вот этой дорожки там встречаются мальчишки, которые в своих будках продают. Мараш Дондор Это очень известное мороженое Мараш, Оно делается на основе э, молока э, козьего и оно такое э, вяжущее немножко, растягивается поэтому э, ну, другой вкус необычный, не то что в магазинах продается даже в Турции, в России поэтому попробуйте обязательно только будет возможность ну и цена сравнительная, тоже недорогая Merhaba Buradan Merhaba. alırsak oraya ait misiniz? Orada Yok. oturabilir miyiz? Yok Onların maraşı var mı? Acaba Oradan sipariş verebilirsiniz Tamam bakalım onların neyi var Ne kadar maraş dondurması? 1.45 lira Hangi lezzetleri var? Vişne, muz, oreo oraya... Şu İtalyan denilen bir Pango. şey var İtalyan Azura mıydı? Evet Kavun, teradot, limon Fade, çikolata, çilek, tamam, karamel, dörtлен, Друзья, вот я уже заказала наш э, мараж, попробую его, видите, получается, вот видите, какая она вязкая, очень вкусная. Очень вкусно. Я старалась записать диалог с продавцом, если получилось, надеюсь смонтируем и тоже в этот наш выпуск выложим вот поэтому обязательно приезжайте на флорию обязательно походите сначала а потом отработайте потерянные калории если не наоборот